Здравствуйте, дорогие любители орхидей! Сегодня я показываю орхидею, на которой было снято видео Непрерывное цветение орхидей. Это в октябре месяце было. Она еще цвела на старом цветоносе. И вот, ну, сегодня 13 декабря, и орхидея уже. Готова к новому цветению на двух цветоносах. И также вот здесь, вы можете видеть, еще и веточка. Но дело не в цветении. Я сегодня хочу видео не о цветении орхидеи, а о том, что получается... Что получилось у меня на старом цветоносе этой орхидеи и к, к чему нас приводят некоторые советы я в советы в социальных сетях в одноклассниках и в ютубе не особо верю но иногда экспериментирую проверяю их на одном из сайтов я вычитала такой совет. Если вы хотите получить детку, а у вас получился, э, получается, носик цветоноса орхидея выпустила, то смажьте еще раз этот носик цветокининовой пастой, и у вас получится, точно получится детка на орхидее. Ну, я в это не верю, но смазала еще дополнительно чуть-чуть. Смотрите, пожалуйста. Что вот у нас я получилось. подставила темненькое, чтобы было лучше видно на темном фоне, что у нас получилось после дополнительного смазывания стакининовой пастой? Получается мутант из. Более десятка цветоносов и ни одной детки. То же самое получилось чуть ниже. Вот такой мутант, такое страшилище. Так что не верьте советам, не смазывайте дополнительно носик цветоноса. Получаем его. Такие пасты. Вот получится вот такие мутанты. Ну, вот, в другой Клик. случай. Очень давно на этом цветоносе появился вот такой. Вот такая почка напухшая появилась. Вот носик нового цветоноса. И застыла. И я решила смазать кончик этого носика. Также с пастой. Проверяем. Совет. Как вы видите, несколько месяцев буквально это все стоит. Никаких изменений не произошло. Дальше есть советы. Что если у вас вот такая почка появилась, надо ее сломать, обработать это место, сломившиеся почки, пастой и у вас обязательно получится детка вот здесь эта почка здесь была детка проверяя это этот совет я смазала сминовой пастой два месяца или три по моему около трех месяцев прошло вы видите ничего нет так как и должно было получится вот это у нас помните мы очень долго наблюдали за детками на пенечке это у нас детки на пенечке одна и вторая деточка и вот эта деточка вот эта деточка у нас растит цветонос так что детки на, на мамкиных корнях наращивают цветоносы. Будем ждать цветения. Вот и у них есть корешочек. Один пока виден корешочек. И цветонос. Вот и все на сегодня. Не верьте. Таким голословным советам без показа в развитии до свидания до новых после съемки видео подопытные цветоносы были срезаны и удалены